Здарова, здорово, дорогие друзья! С вами Булкин. Добро пожаловать! Это продолжение прохождения игрушки под названием Сталкер Чистый. Пацан, ну, в моем случае, а вообще чистое небо, конечно же. Ребят, огромное вам спасибо за вашу поддержку в виде лайков, которые вы продолжаете оказывать под каждой серии. По Сталкеру и, конечно же, спасибо вам огромное за... Короче, ребят, также огром... А, у меня вебка отлично за... За... застыла просто, блядь. Хорошее начало серии. Приснилось, приснилось, ребят. Так вот, э, спасибо вам за то, что написали, что здесь в болотах есть артефакт, как раз-таки который, по идее, сейчас будет хорошим дополнением к моему глазу. Потому что глаз как бы э, от кровотечения, но прибавляет радиацию. А, соответственно, здесь как раз-таки в болотах где-то плавает артефакт, который даст мне сейчас... Так, F6 на всякий случай, потому что, блядь... Так, где-то тут он. Давай, всплывай. Какашка, всплывай, где ты? Давай, давай, давай, давай, давай, давай, ну всплывай, всплывай, родной! Блядь, что, мне прям за ним сюда идти, что ли? Блядь. Мне кажется, я должен был его как-то подкараулить, потому что мне пизда, нет, подождите, F7. Надо сейчас его выловить, этот артефакт. Короче, этот артефакт будет против как раз-таки радиации, и если, по идее, если одно, одно другое дополнит, то... Блин, он то подплывает, он где-то в воде плавает. Я не знаю, или к нему буду бежать проще. Тут пиздец ебашит на самом деле. Колобок он называется. Так, хорошо, теперь задача, как его сам... Самое... Самое... Са как его грамотно, блядь, выцепить? Можно мне удочку, пожалуйста, чтобы я его выцепил? Потому что как бы... Ну, типа... Блядь, реально, или быстро за ним пробежать? Блядь... Бля. Тихо-тихо-тихо-тихо. -а. Держусь, держусь, держусь, держусь. Блять, а что, у меня нету что ли этого, что ли, бинта? У меня бинтов нет, у меня ни одного бинта нет, ебать! Бля, я ебать псих нахер! А где где? У меня все бинты закончились! Так, короче, ребят, идем к Сахарову, потому что у него нужно закупиться, продать ему не нужно. Блять, у меня бинта ни одного нет, какого хера, я не понял. Сейчас мы разберемся с этим колобком или как он называется-то. Бля, сахар! Братан, у тебя есть бинты, пожалуйста? Сахар, срочно, блядь, перебинтуй меня бля, ебать Иди сюда, да-да, да-да Иди еще сюда, блядь, куча, торговать Где? Еще. Бинты, блядь, у него вот они Все покупаю, нахер, 1200 ебаный в рот, торговать а, Перебинтуйся, все, фу, блядь 1200 бинтов, блядь, я устал, пока тут лазил Блядь, все-таки, наверное, выкинуть нахуй может это все, а? Блядь, не хочется так, жалко, пиздец Хотя я за них копейки получу, ну, ладно, пофиг Все, я готов, пацаны, погнали Погнали, F6 на всякий случай все, давайте вы впереди. его как договаривались. Тут какой-то пиздец начинается. что то пси-излучение, -пси бля, уже. Давай, давай, давай, давай, давай. А чё они не стреляют по нам? Это нормально, да? Калаш. Ну, блядь, такой он, да, уже слабенький, конечно. Давайте, давайте, пацаны, давайте! Так, оп, оп, оп, оп. хорошо давай, ну, ну, ну, разброс ебически, давай! Блядь, я понял. Ой, ой. Подожди, подожди, подожди, вот справа вот свой стою. Пиздец, вы понимаете, да, реально, сколько надо патронов въебать, чтобы этого, хотя бы кого-то из этих, блядь, кокнуть? Кстати, патроны у них есть для калаша, поэтому надо чекать или просто из калаша заставать. Давай, давай, давай, давай, хуярь! Ну, блядь, пацаны, помогайте! Левша, блядь, правша, кто там? Бля... все зеленеет нахер тут. Давай, давай, давай. По мне, кстати, никто не попал, Это нормально? Или мне просто везет? Бля, патроны кончаются, обычные. Блять, я что-то не понимаю, калаши валяются, патрон... Блин, пиздец, очень мало патронов, просто очень мало. Надо реально всех лутать, смотреть, потому что иначе пиздец. Хотя бы такие. Так, рюкзак у входа. Ага. Ну тут, кстати, много артефактов различных. Ой, не артефакты, а ников. Смотрите, вот тут, тут. Ну сейчас посмотрим. Так, он сказал не обгонять, поэтому я не обгоняю. Что-то полутать некого больше, нечего. Это сталкер. Как бы это нормальная тема. Тут такие моменты периодически встречаются. Так! Ты уже снизу? Давай. Че, хуярим? Давай-давай, хэдшот надо, блядь, ебать ему. Ну! Помимо того, что разброс, ебически, патронов в шее нет. еще и, блядь, дамага слабая. Я вас прикрою! Мы почти на месте. Повторяю раз. Наша цель закрыть два клапана и перестать... Ебать его кинуло, блядь. Ха-ха-ха. Блядь, На крыше ангара? Это заебись, а как туда попасть на крышу ангара? Понял. Здесь То есть тут есть? Блядь, О, тайничок маленький. Маленький, ничего не лежит. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. На крышу ангара прям куда лезть-то? Сюда что-ли? Давай, закрывай клапан. Бля, как на крышу-то попасть? Да подожди, как на крышу-то попасть, блядь? Я правильно все делаю, нет? Бля, время пошло! Ёбаный в рот! Пацаны, где моя позиция? Покажите кто-нибудь! Я вижу ее на карте, ну как туда попасть-то, блядь? А, вот что ли, здесь? Ёбаный в рот. Хрен поймешь, как на эту крышу пробраться, блядь. Ща-ща, пацаны, бегу! Бегу! Бегу! Давай, да двигайся ты, блядь, уже, а! Ля -ля -ля -ля -ля -ля -ля. Всё, я на крыше! Держу! Давай-давай-давай-давай! Всех истребляем! Бля, вот сейчас бы что нибудь Бля, если бы стреляли по мне, было бы вообще пиздец. Ебать их тут, а! Патроны-то кончатся сейчас, на самом деле, это не смешно. Чёрт, ЭТО ПОНЯТНОЕ ДЕЛО, БЛЯТЬ! Бля, главное, чтобы они к ним не это... не... не... С такой точностью это пиздец. Можно было мне позицию поближе занять, пожалуйста? Прикрываем, прикрываем, блядь. Ну вот, ползет, ебаный в рот. Да, блять, прикройте его, алё. Его сейчас ебнут жену. Блять, вы что, издеваетесь там? Стреляйте, блядь. Блять, да вон его упор отстреливают, бля, его пизда сейчас будет. Он с дробовика его хуярит в упор, блядь. Пиздец. Чего творят, блядь? Короче, блядь, и нахуй я двигаюсь отсюда. Хуевая позиция, блядь. Блядь, пизда меня стреляют. Сейчас, блядь, помогу. Нахуй меня... У меня уже позиция, кстати, сменилась. Блядь, походу реально б... вы были правы, друзья, насчет мяса. Патроны, патроны нужны. Критические... Да, блядь, понятно, что критический. Пиздец. Это пиздец. Бинт. Блядь, хуярят меня здесь. Хуярят. Как наверх-то, правда, все пизда мне, нахуй я полез вниз Ебаная PCI, PCI, блять, экспресс-излучение, нахуй! Ща, ребят, сейчас. я, я все сделаю. сделаю Подождите, мне нужно менять пози... ЧЕГО?! В смысле, блять? Последнее сохранение, алё! Какое это самое? Ты че? Это не последнее? Последнее сохранение не здесь было, я сохранял... Ай 6 на всякий случай, я ж нажимал! ЧЕГО?! Блядь... Ладно... Ребят, короче, я, конечно, ничего не хочу говорить... Но у меня такое ощущение, что... Типа... Блядь... Э, ну, как бы, по заданию мне нужно, ну, не допускать зомби... Понятное дело... Как бы, это просто мне указано метка, Мне туда не нужно идти... Я, короче, должен здесь на крыше сидеть и просто не подпускать этих ебаных зомби... Вот туда вот... Но, учитывая, что они лезут со всех сторон... Я хуй, конечно, знаю, чем сейчас это закончится... Учитывая, что здесь... Пися, блядь, ебаное излучение... Что будем стрелять по кому-то? Нет, блядь? Я, я не могу, блядь, с такой точностью хуярить вот туда вот. Я просто реально все патроны у Гандошу, блядь, раньше времени. Блядь... Пиздец. Вот тот вот вот, вот, вот оттуда они лезут. Мне бы туда проникнуть, блядь, к ним. Потому что это пиздец. Блядь, зомби ебаные. Смотрите, сколько их, а? Не, вот сейчас на их поменьше. Да прикрывайте тоже, блядь! Ну я один такой этот самый пиздатый стрелок, что ли? Я не понимаю. Давай. Так, хорошо. Вот того хуячить надо. Бля, почему нельзя к ним на крышу пойти, не понимаю. Может и можно. Учитывая, что я упал на землю, у меня пиздец наступил. Все, сейчас патроны кончатся, я не знаю, как я буду прикрывать, блядь. Надо было больше покупать. У сахара, блядь, патронов. Точнее, вообще надо было их купить. Походу, сейчас тут с гадюкой стрелять, блядь, на дальняк. Охуенно, да? Пиздец, просто вся обойма летит в никуда. Четыре патрона этих осталось, и еще какая-то маленькая часть... Все, пиздец, 111. F6 на всякий случай. Бля, тут реально можно все, блядь, нахер захерить. Да я понимаю, что прус со всех сторон, вы там тоже помогаете как-нибудь ему, блядь, стоять, эту хуйню отключать. Так, хорошо, хотя бы так. Хотя бы так. Но пока держимся, я не знаю. Пока в тот раз даже хуже было, до того, как я все запорол. Пиздец. Все, у меня с патроны кончатся, реально. Я не знаю, что делать. Надо было закупаться, блядь. Бабок дохуя было, в итоге пожалел. Давай, давай, давай, хэдшот там ему какой случайный, ну пиздец, ну Вот те самые опасные, мне отсюда нихуя не видно Я могу, конечно, здесь переместиться, мальца, но Особо это не поменяет ситуацию, если честно Хорошо, хотя они по мне не хуярят И то я думаю, что это какой-то баг, потому что снизу они есть Все, да, патроны сейчас закончатся На, получай, блядь, орет только и, блядь, и орет Все, пизда Ил, иди ко мне Ну сейчас попробуем как раз Кстати, Ил Блять, тоже та же хуйня, блядь, только в профиль, реально. Еще и заклинило, заебись, потому что состояние какое, правильно, говно. Блять, прикрывайте! Пиздец, я же с этого ила сейчас нихуя не сделаю здесь. Я его сейчас зак... За... Точно... Его сейчас кокнут, пиздец. Смотрите, что, просто... Просто пиздец. Я хуй знаю, сколько там... Ну, блядь, это... это... Тут все они примерно одинаково состояние, поэтому... все, пиздец. Сейчас я запарю. Сейчас запарю, реально. Они не помогают нихуя вообще ему. Его просто в упор расстреливают там. Если только повезет, я хуй знает реально. Смотрите, пиздец. Ил просто говнище, блядь. Не, калаш пока что действительно это мой выход. Потому что больше вариантов нет. Пацаны, держитесь. Я не знаю, сколько там обоим уже, блядь, в... в пиндюрина, в этого чувака, который пытается отключить. Фу, блядь, выполненный F6 на всякий случай. Бля, Стрелять начали по мне. Ёбаный в рот. Это пиздец, ребят. Это реально пиздец. Их сейчас реально там положат, блядь, без моей помощи. Пиздец. Еще нихуя не слышно из-за этого пиздя их. О, пизда нашему, блядь! Нихуя с винторезом, блядь, или что. Беленькие! Блядь! Я десанти. Я получаю четкий сигнал, сюда поезд. совсем рядом управляют, что идти в рыжий лес. Я хуй знаю, блядь. Там, походу, вообще пизда будет. Если сейчас я, блядь, погибаю здесь от безысходности, от того, что у меня нет патронов, нормального оружия. Ну вот это хуйняк, с которой сейчас этот чувак был, блять Который предо мной лег. Мне кажется, надо спускаться, не? Блять, короче Бинт Возвращаюсь к бункеру, блять, заебись Я тут хотел тайники поискать, но что то честно говоря, неохота Рыжий лес, это где, блять? Ёбаный в рот Короче, это пиздец Блять, мне патроны нужны Пизда, как нужны патроны, блять Че, все мне их кидать можно, типа, валить отсюда, нахер? Я реально не представляю, что, блядь, делать. Просто что делать сейчас не представляю. Только если. Блять, нихуя себе. Блядь, нихуя себе! Ебаный насос тут просто пиздец! Отряд выдвигаемся. так прикрывайте меня для патронов, нихуя. Пизда молодому, все, блядь. Молодой, что у тебя был? Аптека, бинт. Блять, ТПЦ-шку можешь взять? Может она, блядь, попище? Блядь, граната, нихуя себе тут начинается, пиздь. Ауч, блядь! Чего? Нихуя себе, они что творят здесь? Рома, блатной мяс просто закабанил, блядь! Ебать, вот это мясо, блядь. Это про. Кто меня столкнул, блядь? Заебись. Просто охуенно. Просто охуенно, вообще заебись. Классно, блядь! Классно, блядь! Да все, мне пизда, блядь. Я просто пытался пробежать куда-нибудь, но это бесполезно. нет. Я не знаю, что делать. Гранаты летят со всех сторон, это просто, блядь, что-то unreal. Мне с этим оружием здесь делать нехуй. Там реально чувак писал в комментариях, что мне есть. Да хватит меня сталкивать, блядь! Ну, это пиздец. Блять. Давай, беги, беги, беги, беги, блять, беги. Возвращаемся к бункеру. Давайте возвращаться к бункеру. Только такое ощущение, что, блять, чтобы вернуться, нам нужно пройти через эту хуйню всю. Это нереальная тема, пацаны. Это реально нереальная тема. Во-первых, сейчас наших всех положат здесь. Блять, как мне хочется в рыжий лес уйти, блять. Так, идти в рыжий лес. Да, это вот сюда вот. Там телепорт находится. Другую локацию. Ну как мне здесь пройти? Я душе не ебу, если честно. Блядь, чисто по одному патрончику, блядь, стрелять. Может поможете, пацаны, а? Ну это пизда. Пацаны, блядь, а может поможете, нет? Может подсадитесь, если... Чего, блядь? Э, братан, блядь! Нормально ты ушел, блядь? Охуенно просто! А мне, блядь, вперед идти, да? Без патронов. Ладно, пацаны, мы справимся. Хотя бы эти патроны есть. И то в малом количестве. Просто бесполезно. Просто такое ощущение, что, блядь, я, я не знаю, я хуйней какой-то занимаюсь. Оно еще клинит постоянно, патронов нет. Блять, заебись. Охуенно прикрывают, пацаны. Ой, блядь. Блять, пожалуйста, прикройте мне кто-нибудь, а? Ну, ебаните этого ферзя уже, а! Надо что он его убил. Нет. Я его убил так. Да куда вы съебались-то все, не понимаю, э! Все, охуенно. <свист> Вообще классно, блядь. 8 патронов, блядь, пиздец. Ладно, блядь, я просто уже не знаю. Дробаш-то, понятное дело, тут можно найти. Пиздец, просто пиздец. Фу, блядь, как пройти-то, а? Как пройти, как пройти? Может они реально положат как-то уже, а? Блять, пизда. Блять, короче. Я не знаю, блять, что я сейчас буду делать. Но хуй знает. Вообще похуй. Вообще похуй, блядь. Я патрон, наверное, не самый лучший подобрал. Вот этой дроби ебаный. Нашел повалили. Да, блядь, пиздец, а! Ну просто пиздец, f в шесть на всякий случай. Нихуя нет. Калаши разряжать, блядь, ходить тоже такое себе. Пень рядом с вышкой. Да, блядь, самое время! О, а, блядь, волей-неволей, нахуй, патрончики-то. Перегруз там конкретный, наверное, всякое говно с собой таскаю, охуенно просто. Так, что делать-то, блядь, бежать? А почему они меня... Ебать, не фортануло сейчас! Я хуй знает как! Но они стреляли в упор и не попадали в меня, вы понимаете? Ебать! Чё за тема непонятная, блядь? Так, подождите. Давайте мы все таки разрядим калаши, хотя тут нихуя нет. Так, разрядить. Выбросить. Это тоже нахуй выбросить. Это тоже выбросить, это тоже выбросить Это обратно Так 69 патронов, да? Кто меня тащит, блядь? F6 на всякий случай Так, на самом деле тайники тайниками, блядь Точно я все подобрал? Блядь, это пиздец Так, что тут за тайник есть? У меня пизда тут хуярят, Меня хуярит тут пизда Там не пройти даже, я не знаю, в этом костюме я туда не пройду, без защиты дополнительной Просто даже бесполезно тайник искать, хотя возможно там что-то хорошее, блядь, с таким PCI-излучением, блядь Ебать, это рыжий лес? Ой, блядь Может что-нибудь интересное найти В лесу в этом, ебаном По-любому что-то интересное здесь можно найти, блядь Пацаны, здорово. Это он, вали его! Ч Чу... ⁇ Это он, мне... Это они... Не люблю я говорить под прицелом, может быть. Ну привет. В смысле, нахуй, это он, вали его? Расскажешь. Они меня сейчас должны были хуярить, типа? Он типа прибежал, меня сдал сейчас или что? Что сейчас произошло? Что сейчас должно было произойти? Это он вали его, меня никто не трогает. Это нормальная тема, нет? Бля, в этом лесу точно есть какая-нибудь хуйня. Я думаю, что на этом пора заканчивать, потому что этот рыжий лес, блять, аллергия, блядь, ебучая. Реально, вот это, блядь, самая сложная серия, какой-то пиздец здесь происходил. Нехватка патронов, полная пизда, куча артефактов, блядь. А да, я опять путал слово артефакты и аномалии, я имел в виду артефактов кучу нашел. Блядь. Это пиздец. Ребят, огромное спасибо всем за просмотр, ставьте лайк, если вам нравится смотреть прохождение сталкера на моем канале, сохраните игру перед пиздатыми артефактами. Ну, потому что, судя по всему, если они не обманули, они что-то хорошее подгонят. Ну, и будем дальше проходить. Мне кажется, этот доп-квест должен быть прикольным. Ребят, всем спасибо. До новых встреч. Всем пока-пока.